Наше знание мировых законов, магических законов и дуальности этого мира говорит о следующем, что все люди, по сути, делятся на людей двух типов. Первые люди ставят во главу угла интерес, им все интересно, они готовы презрить безопасность ради собственного интереса. И таких людей мы называем люди, идущие по пути Диониса. По пути собственного развития себя. Это детский путь, который говорит о том, что все надо попробовать и во всем испытать свои эффекты. Опыт должен браться личным путем. Информация о том, что только дурак учится на своих ошибках, а умный человек, безусловно, на чужих, на Диониса действует, как кандалы по рукам, ногам, голову схватить, за шею схватить. То есть Логика понятна и, в общем-то, даже ментал с этим самым соглашается, а натура и будхиал ни в какую. Он говорит, ну как это, ну как это, вот как это всем на веру, а, а на собственной шкуре попробовать, а на зуб, а пососать, а погрызть. Ну надо же понять, что это означает, но ну, мне говорят, что там омара это невкусно. Я долго верил, пока не попробовал. Ну зачем же так-то, да? и вот эта вот натура Дионисова, она все равно будет стараться, вот этот самый дух противоречия, мне говорить нельзя, я все равно из-под попробую. Мне говорить нельзя, я все равно из-под попробую. Вот если это так, то вот по первым пунктам у вас всегда будет стоять буковка И интерес. И это ваша натура, и менять ее нельзя. Надо сказать, что именно большинство людей в нашем мире, в мире, в котором мы живем, приходит именно по Дионисовому каналу развиваться, учиться, все попробовать, все испытать. Это нормально. Можно сказать, да вообще такая, такая аналогия напрашивается, что наш мир, наша реальность, это такая, знаете, Школа для трудновоспитуемых подростков, брошенных своими родителями на всякий случай, еще и с некоторыми признаками идиотии, потому что у нас с памятью все очень плохо. Мы плохо помним свое прошлое, мы плохо помним свое детство, То есть еще и с легкими отклонениями. Вот. Да, мы такие вот есть, вот такие вот Ничего страшного в этом деле нет, каждый приходит со своей кармой сюда. И ваута-карма именно по Дионисовому каналу здесь воплотиться и учиться, учиться, учиться, учиться. Это в том смысле, если у вас стоит интерес. Но есть вторая категория людей, которые находятся в значительном меньшинстве. Это те люди, у которых на первых пунктах будет стоять буковка Б, безопасность. причем Б с очень интересными характеристиками. Не столько своя безопасность, сколько безопасность окружающих людей, близкого, близкого окружения, их безопасность интересует в большей степени, чем своя собственная. То есть подразумевается своя, но на самом деле мы говорим об их безопасности. То есть когда мама говорит, что ее ребенок находится у нее на первой позиции, предположим, да, и ребенок является для нее символом не интереса, а безопасности, она безусловно не о своей безопасности говорит, а о его безопасности. Семья то же самое. Да? Они для меня интересны, потому что это все мое время занимает, все мои мысли занимают. Я хочу, чтобы у них все было хорошо, чтобы они выросли, чтобы они были здоровы, чтобы они были сильны и так далее. И так далее. Я говорю об их безопасности, хотя они для меня являются при всем при том символом безопасности. Вот если у кого-то из вас именно такая комбинация, есть такие люди? Это говорит о том, что вы пришли по второму каналу, по которому приходит очень небольшое количество людей, он называется каналом ФЕБА. Отличие этих двух каналов о том, что в первом случае люди сюда приходят для того, чтобы в основном учиться, а вторые приходят для того, чтобы контролировать эти процессы, заботиться об окружающих, учить их, то есть направлять их развитие в определенном русле и контролируя, чтобы они из этого русла не внулись. Это натура, это ничего не сделает. Если мне не о ком будет заботиться, то лучше бы я вот тот самый случай, лучше бы я не просыпалась, потому что зачем тогда у меня теряется смысл бытия. Смысл вашей жизни прописан в первом пункте и поддерживается вторым и третьим. Либо Дионисов канал, либо Илья. учиться в таком случае, когда в свободное от работы время. Учиться приходится постоянно. Людям, которые пришли по первому каналу, учиться приходится постоянно, потому что они должны на два шажка опережать всех дионис. Иначе как же они это будут приговор? вести? А? Это, не приговор. это приговор. Это приговор. Человек рождается на этом канале. То есть это, представьте, этот канал реинкарнации. С одной частотой канала реинкарнации с другой частотой. И источники, откуда пришла ваша душа, вы пришли сюда зачем-то. Дионисы более свободны. Они имеют право брать любой опыт, который есть в этом мире. Они обязаны соблюдать правила при взятии этого опыта, но при этом при всем их не ограничивают четкой, конкретной кармической задачей. А вот у Фейла все по-другому. Если они сюда приходят, они приходят сюда за чем-то, за очень конкретными, они, как правило, всегда знают, зачем. О том говорит, что вы не просто имеете право, дианизм, иметь ценности и иерархию ценностей, в которой интерес будет превалировать над безопасностью, но и элементарно обязаны всегда поддерживать иерархию в этом отношении. У Феба все наоборот. У него безопасность, причем чужая безопасность обязана доминировать над собственными интересами, потому что у него куча обязательств в этом мире, он сюда пришел, их выполнил. Возможно, на один раз он в этом мире воплотится, что-то сделать, и а потом он уйдет в свои миры, но он должен здесь что-то сделать, навести какие-то элементы порядка. У Дионисов развитие идет всегда на внутреннем конфликте. Я бы хотела, чтобы вы это запомнили, но не на том внутреннем конфликте, который я говорила, безопасность интерес, безопасность интерес, а на том, что они всегда будут находиться в поле и в среде эгрегориальные системы, которые в основном как раз контролируют и делают те, кто пришел на канале Феба. Именно те, кто пришел на канале Феба, как правило, всегда являются эгрегориальными лидерами, какой бы эгрегор они ни представляли. Если это род, значит, это всегда Регина рода или ее муж, по крайней мере. Да? Если это э, стихийный эгрегор, значит, это всегда директор фирмы, ни в коем случае не менеджер какой-нибудь, да? это всегда директор, руководитель, несущий реальную ответственность, потому что Феб они не могут выступать в должности серого кардинала в очень редком случае, они всегда берут на себя ответственность и говорят, да, я несу за это ответственность, я несу за это ответственность. Какие вопросы сейчас могут быть? Ко мне, пожалуйста, оперируйте, все свои претензии, все ко мне. Если это Ученый значит он обязательно лидер в своем ученом сообществе, профессиональном сообществе. Он не столько даже может быть ученый, сколько администратор ученый администратор, который собирает их всех воедино, не дает этим э, неслухом да, заниматься бог знает чем. Он задает. Программу, да, он им задает темы, которые люди отрабатывают, то есть он им задает направление развития, он направляет поток мыслей. Потому что Дионисы, они, как правило, все больше тяготиют к творчеству, им же все интересно. Интерес никогда не упирается во что-то одно. сегодня ему интересно так, а завтра ему интересно по-другому, а послезавтра им вообще по-третьему. То есть дай им волю их вообще не собрать будет, они разбредутся во все стороны, Всё. и где тут, тут процессы, и где тут прогресс, никакого прогресса нет, одно сплошной разброд и шатание. Поэтому Фебы контролирует, чтобы дионисы далеко не разбредались. При этом условия развития дионисов заключается как раз именно в том, что они обязаны развивать себя в жесткой конкурентной среде себе подобных. Таковы правила игры как в детском саду, толкаться локтями, вырывать друг у друга игрушки, там, кидаться кашей, то есть, ну, делать все неспортивное, но самое главное, что поможет тебе доказать, я лидер. Потому что тот Дионис, который вырывается вперед, тот зарабатывает себе очки, тот зарабатывает себе права. Дионисы здесь зарабатывают какие-то права, которые можно заработать только здесь, только в этом мире, только в этой реальности больше не денег. Но любое развитие, как мы уже сказали, будет идти на конфликте, поэтому Дионисов должно быть много и они все должны быть конкурентами друг другу. А, как правило, если этот Дионис достаточно удачлив, то он всегда в семейную пару или в партнера найдет себе кого? Феба. Причем, как вы понимаете, сами выдерживают жесточайшую конкурентную борьбу, потому что один к 30 это серьезная, серьезная раскладка, очень серьезная, да? особенно когда и идеально, когда, например, женщина-дионис, а мужчина и Вот это вот идеальное состояние пары, потому что женщина будет себя, всегда себя чувствовать достаточно защищенной, и в то же самое время ее собственные хитрость и прозорливость помогут себе сохранить определенную свободу, не вливая, скажем так, между. Идеальное соотношение мужчина. Мужчина Феб, женщина Дионис. Да? Но бывает, к сожалению, и наоборот. Если женщина родилась на канале Феба, то ей, как правило, очень сложно найти себе пару Если она находит себе пару, то, как правило, это тот же самый Дионис, от которого она обязана ну, выступать не столько в качестве жены, сколько в качестве матери, в основном для него. Ну, вот такая вот, потому что два Феба в одном пространстве. Живаются очень тяжело. Это должен быть пространство где-то объемом ну, там, зимний дворец, то есть чтобы встретиться, надо договариваться заранее за неделю. Вот это может быть не тогда, что, что феб-ребенок это аномалия. аномалия да. Потому что феб-ребенок, -феб -феб ну, как вам сказать, на что же это похоже? На Ребенка в песочнице, которому папа вчера купил самый модный мобильный телефон. Вот он сегодня чувствует себя королем, а завтра этот телефон перестал быть самым модным, и он уже им не чувствует. Что с ребенком в этот момент происходит? Катастрофа и истерика. Да? И эти катастрофы и истерики испытывают ближние ее. Вот, поэтому скорее на канале Феба, как правило, люди, дети не реинкарнируют психотипом, потому что человек ребенок, но ну это скорее патология, да, это скорее будет в программе, чем, чем закономерность. Поэтому в большей степени, ну 99 процентов по каналу Фева будут рождаться именно люди с психотипом родителей. а вот на канале Диониса там может быть совершенно какая угодно пропорция, потому что Дионисов много, они могут себе позволить разбавить себя и детьми, и родителями, и ни в коем случае от этого не пострадают, наоборот, движуха будет повеселее внутреннее. У них все в процессе. Человек, идущий по каналу и рожденный по каналу Диониса, и развивающийся себя должен постоянно стимулировать свое собственное сознание и контролировать свою жизнь таким образом, чтобы интерес в его сознании всегда превалировал. Во всем находить интерес, если он хоть раз опустится до состояния, мне должно быть безопасно, считайте, на этом Дионисе можно поставить крест, он из конкурентной борьбы в бог, Все, навсегда, пока он что-нибудь в своем сознании не сделает. Пока у него доминирует интерес, он конкурентно способен он способен барахтаться, он способен работать, а это значит это заявка на успех, это заявка на победу. Что касается Фебов? У них есть также Ахиллеса Пита в том, что им очень скоро становится скучна такая жизнь. интерес им всегда приходится им жертвовать ради долга, Собственно, извините, собственным интересом ради долга. Если скажем так, у них нет достаточного количества окружающих, которые не поют им на эту тему дифферамбы, а наоборот все окружающие стараются еще и куснуть побольнее, да? вот, и уже некусанных мест на теле не осталось, то им нужно формировать в своем сознании вот такого вот голева только на, обратную, на обратное программирование. Им нужен внутренний интерес, зачем ему надо это делать потому что в какой-то момент выступает апатия, и ожесточение на шиша это все. В чем особенность целеполагания, помнишь, мы говорим о целях? Цели Дионисов реализуются только через методы конкурентной борьбы, то есть когда цели конкурируют друг с другом, когда мы конкурируем сами. И иерархия целей очень сильно зависит от иерархии ценностей. Цели должны друг друга поддерживать, и мы должны это видеть. Дионисы очень зависимы от, своих, от реализации своих целей, от общего эгрегориального пространства, в котором они живут. Поэтому основная задача дионисов не только понимать это эгрегориальное пространство, но и уметь научиться между ними маневрировать, между всеми этими эгрегорами без ошибочно переключаться на тот эгрегор, на другой эгрегор, на тот эгрегор, на другой эгрегор. Понятие верности одной идеи должно отсутствовать как класс. Вот запомните это. Вы не должны быть фанатиками никогда, хотя система именно из вас постарается их сделать. Почему? Потому что Дионис это огромный потенциал силы, огромный потенциал, потому что подсознание превалирует, подсознание энергии столько, что они не знают, куда его девать. Так и Грегор тут как тут. и говорит, мы знаем сейчас. Желательно внедрить такую идею, которая будет заставлять Диониса отдавать энергию долго. А значит, он в эту идею не должен не только верить абсолютно, но еще очень бояться ее потерять. Поэтому Диониса, как правило, очень зависима от чужой деятельности, очень зависима. И это ваша ахиллесова пята. Вы попадаете в сутки различных эгрегоров идей, чужой моды, чужих построений, психологической этой литературы, которая, понимаете, незыблемая вера нашего человека в печатное слово. Газета пишет. Помните эту фразу от своих бабушек, от дедушек? Так как откуда знаю? Газета пишет. Да, по, радио сказали. по радио сказали, по телевизору сказали. В отличие от Диониса, ФЕП никогда не будет доверять слову напечатанному, услышанному и написанному. 20 раз все перепроверь. Потому что таково устройство натуры, он отвечает не только за себя, но и на других. И огульную, огульную доверчивость на себе позволить не может ни в коем случае. Доверчивый Феп это такая же аномалия, как баба-гренадия, ну не может быть, исключено абсолютно. Дионисы доверчивы, потому что на доверии они могут получать опыт, они экономят время на перепроверке информации. Так значит так, О, давайте поживем по этой системе, посмотрим, что получится. Не так? Ну и ладно, и не надо, по другой поживем. Поэтому, зная такую особенность, эгрегоры будут всегда стараться ввести вас в свои силки. Человек на канале Фиба, на него эгрегоры права не имеют, просто на него стоит печать, отойди, чучело. Этот человек не для тебя, потому что у него есть свой, тут свой закон. Они и так верны по природе, по своей своей идее, ради которой они сюда пришли. Дионисом ничего не остается больше, как учиться изучать эгрегориальный мир и научиться маневрировать между ними, по крайней мере иметь очень гибкий вот этот вот канал, который позволяет переключаться с одной деятельности на другую, с одной верой на другую и попадать в силки Серьезных эгрегориальных систем вам нельзя ни в коем случае. Поэтому поверьте, вы будете всегда находиться в большей уязвимости при двух обстоятельствах. либо рядом с вами будет фет, который будет вас защищать, либо вы будете контактировать с эгрегориальными системами не выше стихийного слоя, не выше, не выше стихийного уровня. Я вчера рассказывала, стихийный уровень это быстро создаваемые эгрегоры, клубы, общество по интересам, организации, фирмы, которые существуют недолго, но не, если вы ну в крайнем случае профессиональный эгрегор, профессиональный еще более или менее, потому что там всегда есть фибы, которые вас защитят, но никогда не выходить ни на уровень государства, то есть не будь государственным служащим, они вас поживут, и ни в коем случае не заходить далеко в религию. Исключение составляет, если ты находишь своего бога ты контактируешь с ним напрямую, минуя эгрегориальный слой, минуя религию, как систему. Вот запомните, это: религия для вас враг. Бог друг, а религия враг. Государство, старайтесь максимально обходить, не контактировать с ним напрямую, а если есть необходимость контактировать, лучше найдите какого-нибудь знакомого Феба, и натравите на государство его, он быстрее с ним договорится. Фебу никогда государство не откажет. Никогда. Что еще очень важно на этом канале? Запоминайте мои рекомендации, потому что это, это всегда работает. Люди, пришедшие по каналу Диониса, порядок на самом деле будет никогда. Их, безусловно, могут выдрессировать. Безусловно, могут выдрессировать. Но в детстве это будет очень сильно заметно. То есть порядка в игрушках не бывает никогда. никогда. Нет, мы периодически беремся в руки, прибираемся, особенно на оре, на крике, на тычке, на пинке. Вот. Но если отворачивается контролирующий орган, то у нас опять все ровным слоем, игрушки по полу. Да? Никогда не знаешь, какая тебе игрушка для игры понадобится в этот конкретный момент. А вот так все на виду. Какую У фебов как всегда все аккуратно, они как-то знают отлично, что им понадобится утром, днем и вечером, да, и никаких нюансов, никаких неожиданностей, никаких странных спонтанных желаний здесь нет и быть не может. И прежде всего ребенок феб подумает о том, насколько его игрушки помешают окружающим, только потом начнет играть в ту игру, которая точно не помешает. То есть они будут думать об окружающих всегда, даже если это, может быть, внешне выглядит несколько иначе. Но на самом деле истинная мотивация Феба это забота и безопасность окружающих, потому что если будут безопасности окружающих, будут безопасности и я. Но если у Диониса вдруг начнется какой-то разброд и шатание, о какой безопасности личной для меня может идти речь? Это же неуправляемый этап. Сметут или не заметят. Правильно? Конечно, правильно.